взрывается а это короче я включил каменная кожа да ну, меньше меньше урона от пуль противник да ну то есть Хорошо. противник получать меньше урона от пуль поэтому взрывы в голову очень даже пойдут Комиссар Ты так побежал, я ПП Там вначале ПП что Ты О, заметно. Да заебали в меня стрелять Нихуя себе взрывчик, бля. Э, -э, э, вы что там, ё -моё? оп. Ух ты! Да где там еще-то? Еще раз, погонь! А! -а, -а, -а да я не вижу ни хрена быстрее дима есть! о помог о есть они не повторяют подлетают Я так, вон, в следующее здание, да? Угу. Я Че? выход с этих развалов. Вперёд, да задолбали Вы меня эти условности, взяли? блядь. Почему я не могу пройти там, где хочу пройти? О, пулемет! кому давайте будем честно я только с пулеметом более-менее для вас представляю какую-то силу оси. да <свеч> только я с этим медно набегаю расстрел а, стену еще не разломали С помощью грубой силы черновой чернов простите оговорился коснись тебя мать. а что происходит а не надо я вижу гранаты они любят блять и что с патронами нахуй ничего разброс от пантер что ли? я походу очевку грязь найдет получится Да, урона они правда меньше получают. В все активы, они не Надо снять пулеметчика. Я это сделал. там еще один пулеметчик а это все враги то что то что противник взрывается по моему от попадания в голову это на других по моему вообще не влияет заебались сидеть. меня во всем патроны кончились. Сейчас, по-моему, будет пиздец. Ой, какое знак... З... знакомое место, да? Я за присяду. Подожди, это из НАТО Это зомби верикт А, больница, Варис дробовик, товарищ. О, что это такое? О, это попаша, Нет, я лучше возьму СТГ. Ебать вы тут, ебать! Натело. Я вс ⁇ натело. Подползите ко мне, комрады! Я, конечно, понимаю, что сразу можно быть стероем. Штиляхудень! Амунисень! Да, думаю, что не очень вариант. Блять, гранаты не раскидываются. Кому? Противник, наверняка. Обращаться было. Я так и поверил. Нем нехуй. А мне что в глаз панда? Да, нет. Так, нам в ту сторону же идти. Оу! Нифига себе, я аж подпрыгнул. Даже на кнопку да не вижу. пришлось нажимать. Ты да видишь. куда идти-то? Ты что, забыл? Блин, забыл. Голову, блин. Ты только шел в зону бережи на Чуть-чуть да? подзабыл! А вот теперь моя граната. А вот это кстати тут есть испытание откинуть гранату, которую бросил союзник и убить противника еще при этом. Сами так вышел у него немец жопа стоит. А штамки идут. Ой, я от бедра в голову попал. Я прямо так выезжал. Ой! Да задолбали эти взрывы сколько можно это не, не мои вот о можно залезть на танк и использовать пулемет этого я не знал Ах! заки да, загибал, гранаты. Такое залез. Видите, один такой был. Как, я же сказал, что можно залезть и использовать пулемет.